Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня пробежимся просто по моим растениям. В общем, будет небольшой обзор. Давно я что-то не показывала. Давненько у меня не было обзора. И сегодня я вам покажу свои растения. Что у меня нового с ними происходит. В общем, смотрите видео до конца. Будет интересно. Ну, начнем здесь у водопада Мединила, которую я недавно пересаживала в другое кашпо. Чувствует она себя прекрасно. То есть ей после пересадки очень понравилось, листья у нее хорошие. Также у нее вот видны в глубине, смотрите, сейчас я покажу поближе, вот видите, думаю, что это набирает свет, не может сфокусироваться камера близко, думаю, она порадует своим цветением, но это мой филодендрон. Смотрите, какой бурный рост идет. Здесь выкручивается листик. И там вот новый появляется. Потом вот такая шишка у него выросла. Не знаю, что это. Свести, наверное, тоже собрался. Дружочек мой. В общем, все хорошо. Такие листья красивые. Очень декоративно смотрится. Представляю, когда будет огромный куст будет просто заглядение. Бугенвилия над водопадом. Постоянно у меня в этом году в всю зиму цветут. А сейчас у новых я вам покажу потом, появляются новые прицветники. Просто я даже еще их не обрезала, обрезка только предстоит. И вот, представляете, вот такие у нас бутоны огромные. Здесь тоже бугенвилия, вся в прицветниках таких новых. Сейчас повыше здесь у меня полочка стоит. Здесь плюмбага. Вот недавно обрезала. И опять вот такие вот шапочки с цветами. Мне очень нравится плюмбага. Очень нежные такие цветочки. И цвет такой голубоватый. Очень прям красиво смотрится. Красиво и нежно. Это моя розовая дабл пинг в генвиле. Тоже вот она вроде отцветает, и в то же время у нее появляются опять новые, смотрите, предцветники. То есть это бесконечно вот получается, то есть она только отцветает и обратно начинает закладывать молодые предцветники. Давно не показывала свою большую шифлеру ей тоже хорошо тоже появляется новый рост ну, это мои орхидеи у них тоже цветоносы там уже скоро распустится здесь веточка она уже отцветает цикос ну пока не видно что новых листьев много вай пока еще не вижу ну думаю весна, весна на него подействует когда больше будет солнца я думаю он выпустит еще Ну здесь аллоказию я поставила у водопада и здесь у меня молодой мой стефанотис Пока такую опору ему сделала. Бамбуковую. Раскручивается. Так как мой, мой стефанотис большой, я думаю, все, его придется выбрасывать. Ничего, прям сухие ветки стали. Не получилось мне его спасти. И прям в рост у меня кинулась у нее столько много молодых побегов очень Прям пушистый кустик такой стал зиму она перенесла хорошо ну хотя у нас еще зима продолжается еще только 6 февраля но все равно уже солнце по-другому светит и растения очень чувствует это Это мой эпифилум. Смотрите, тоже разросся. Если кто помнит, он вообще у меня такой маленький был. Думаю, тоже весной порадует меня своим красивым цветением. Это у меня в кадр попадает плюмерия. У плюмерии я убрала все старые листья, потому что они ну, такие какие-то покоцанные были, не совсем нравились. И Посмотрите, видите, Бутоны. Не знаю, потянет она или нет, просто у нее были уже бутоны, она их скинула, видимо. Перепутала время года, здесь все-таки зима, солнца нет вообще. Но вот сейчас, думаю, может быть и вытянет. Вот такие здесь у меня джунгли, можно сказать. Здесь у меня филодендрон. Гитаровидный, Он очень разросся. Придется, наверное, его либо на опору какую-то повыше, либо обрезать и укоренять рядом, чтобы пышный был. Ну, он и так, в принципе, пышный. Красивые большие листья. Фанбан тоже не отстает. Видите, молодой рост у него. Выкрутил два новых листика. Даже не листика, а две веточки таких вот с листьями, молодая зелень прям такая красиво смотрится с блестящими листьями. Мне очень нравится это растение, очень декоративный вид имеет. Но ну, это мои тюльпановые деревья. Скоро буду переваливать их в горшочки чуть больше, потому что вижу, что им мало места, горшочки маленькие. А так листья, смотрите, какие красивые. И тоже идет молодой роз. Сейчас пересажу, когда я их. Я думаю, что они вообще вымахают. Пойдем дальше. Здесь у меня антуриумы. Ну, тоже цветут. Ну так вот не очень обильно. Но цветы есть. Красные. Очень такие кусты большие. Мне они прям очень нравятся. Тоже очень декоративно смотрятся растения прям любой интерьер украсят своими такими большими кожистыми листьями блестящими здесь у меня диплодения, но здесь против света поэтому затемняется Посмотрите на мой замиокулькас. У него пошел бурный рост. Посмотрите, сколько он выпустил новых веточек. Вообще, они даже видно. Молодые веточки с такими светло-зеленой листвой. Он у меня еще подвязанный стоит, потому что если его распустить, то он будет занимать очень много места. Но здесь у меня вообще прям такие плотником стоят. Тоже разрослись, ну, папоротник, конечно, вообще, представляете, сколько он занимает места, ну, красавец, конечно, мастера. Тоже себя чувствует прекрасно. Посмотрите, какие у нее красивые листья. Тоже очень украшает. Нравится мне тоже очень растение это. Да и вообще мне все нравятся. Они все по-своему красивы. Здесь у меня вот такой уголок. В общем, куда не посмотришь, везде растения. Здесь вот гордению хочу показать. Но у нее распустился пока один бутон. Аромат стоит на всю комнату. Но у нее очень много бутонов. Здесь у меня тамаринт попадает я его тоже на пол поставила он такой длинный был что я его обрезала вот такой красавец тоже здесь у меня дальше бугенвилия тоже надо вот обрезать потому что ветки длинные ну и мои жители в аквариуме Смотрите, какой сомик вырос вообще. Когда я подхожу, они все в одну кучу собираются. И вот мои бугенвили. Ну, хоть такое, знаете цветение не очень такое обильное но все же они постоянно цветут даже мадам butterfly выпустила новое смотрите все прицветники зимой конечно они очень радуют глаз но некоторые такие лысики стоят и в прицветниках Там такая розовая прям распустилась. Вот видите, это вообще вот новые молодые только вот распускает тоже красота. Конечно, бледные прицветники от того, что недостаток солнечного света, но все же все же цветет. И здесь тоже букинвилли где. На полочке тоже, тоже цветут. Адыню мы повесели. С приближением весны чувствуют все равно. Ну а бутилон, как всегда. Он вообще цветет молодец у монстеры вылез первый вот такой вот резной листик имеет такую варигатность небольшую ну думаю следующий будет уже больше наверное, варигатный а вообще посмотрите листья очень крупные больше чем моя ладонь это несмотря на то, что растение еще очень молодое. Думаю, будут лопухи хорошие у Монстера. Стрелица выпустила новый лист. Вот он. Такой молодой, красивый. А здесь Адеша расцвел. Вот такой вот небольшой. Цветочек, но он его еще не полностью как раскрыл, нарастил. Это кроссандра. Ну, пока убрала все. Колосочки, которые отсвели, все обрезала. Но она сейчас буквально вот, может, недельку и заново наберет. И здесь тоже обутело цветет. И хочу показать еще другое окно с бугенвильями. Как вы видите, тоже посмотрите, сколько много предцветников новых появляется. Вот здесь вот. Белая у меня цветет бугемилия. Там оранжевая. Здесь молодые предцветники. В общем, решили без остановки. Хотела показать вам. Глоксинию, Видите, вон они проснулись Я их убирала На зиму в шкаф У меня был ролик Как я ее обрезала и убирала На зиму в шкаф В темный И вот я их достала буквально неделю назад И вот видите Появились такие вот Молодые листочки Я конечно очень рада Мурая у меня цветет очень обильно. У нее просто уже отцветают. Появляются где-то новые. Где-то ягоды. То есть аромат. Там горденья цветет и мурая. Запах, конечно, вообще такой стоит. Но мне нравится такой аромат. Видите, мурая вся-вся-вся. Просто у нее на ту сторону цветы еще. Это вот директор оранжереи. Старший. Лежит, турчит. А зале решила порадовать меня своим цветением. Вот такие красивые, яркие, с белым таким. Цветы. Ну, а здесь у меня на окне в ванной комнате. Здесь у меня диплодения. Диплодения тоже ожили, смотрю. Это моя вот бордовая диплодения. Ну, она, конечно, листочков много скинула. Но у нее уже появляется рост. И я вижу, что идет закладка бутонов. Ну, и остальные тоже. Гиппопотамы тоже вижу, что есть бутончики. Но ну, а это мой младший зам директора идет. Вот такой вот. Бали, Бали. Вот как раз еще сам директор выше. Ну они так уже дружно, в принципе, играют. В общем, растения все чувствуют себя хорошо. Вот так вот еще пройдемся. Ну вот такой обзор получился. Всем пока-пока, увидимся в следующем видео.